или три клиники. Нам вокруг нашего университета удалось объединить все лечебные учреждения нашей республики. Там очень важно разработка и внедрение образовательной программы в области, доказательной медицины для тех людей, которые приходят учиться.